здравствуйте дорогие друзья вы на канале вести балкон где мы рассказываем о наследии традиции предков о технологиях с вами вичезар и сегодня мы с вами поговорим об уроках жизни оставленных в завещании борисом константиновичем Ратниковым. а в конце вы узнаете подсказку от вичезара подписывайтесь на наш канал и мы начинаем чтобы соответствовать новым вызовам времени нужно держать свои мысли, слова и дела в чистоте, и дабы перейти на новое мышление и духовно развиваться. Для того и были оставлены те подсказки, те уроки о сути жизни нового мышления, о которых говорил Борис Константинович Ратников, и сейчас я вам их озвучу тезисно. Первое: Постоянно поддерживать свое физическое и духовное Развитие. второе быть доброжелательным к людям и оценивать все события происходящие вокруг нас не из корыстных интересов к миру третье в своих помыслах и делах опираться только на совесть четвертое избегать внутреннего монолога уметь слушать людей пятое если вы начальник то умейте от я переходить к мы при решении различных вопросов шестое Избегать попустительства и понебратства. Седьмое. Беречь и уважать отношения между близкими вам людьми. Восьмое. Воспринимать мир и людей такими, какими они есть. Девятое. Не осуждать никого. Исключить личные переживания, ибо они ведут к разрушению здоровья. Мы издали коны, нравственный устой и домострой, которые вам помогут в исполнении жизни и жизненных смыслов о которых мы сегодня говорим ссылка в описании к данному видео 11 уметь прощать других людей и не держать обид 12 радоваться жизни и формировать у себя позитивный настрой 13 быть благодарным людям которые учат нас как реагировать на внешний мир 14 нужно научиться видеть себя со стороны 15 Нужно исключить из общения с другими людьми эгоизм, обиду, гордыню, снобизм. 16. -е. Без сожаления расставаться с личными материальными вещами. 17. -е. Всегда идти вперед. Не живите прошлым, ибо вы лишаете себя будущего. 18. -е очищайте душу молитвами и славлениями 19 -е. никогда не останавливайтесь в своем развитии ибо когда вы подумаете что вы все знаете все умеете все у вас есть вы умерли наш зритель задает вопрос как обращаться к высшим мирам в этом заключается и наша теперешняя подсказка от Вичезара: вставая утром просыпаясь от сна произнесите славление вашим предкам, помолитесь, и тогда вы встанете в том потоке, который является божественным, и ощутите радость душевную. На этом разрешите закончить, с вами был Вичезар и Вести Волкон, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, до свидания.